Я приветствую зрителей канала форума Свободной России. в студии Дмитрий Селивончик, а в гостях у нас эксперт американских аналитических центров Ксения Кириллова. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте, Дима. 16 июня в Женеве пройдет встреча Байдена с Путиным. Чего стоит от нее ожидать? Ну, смотрите, вообще сразу хочется извиниться перед нашими зрителями, что может быть не очень хорошее качество видео и всего остального, потому что я сейчас в Европе. То есть это мобильный интернет, это несколько экстремальные условия. Будем надеяться, что все пройдет хорошо но с записью, но сразу вот немножко оговоримся, что э, у нас нестандартно в этот раз идет запись. Что касается этой встречи, на самом деле стороны также ведь уже не предупредили, что каких-то больших свершений ждать здесь не стоит. Да? Что, скорее всего, это будет лишь начало диалога. И здесь следующие моменты. Ну, Что нужно Путину в широком смысле, мы, я думаю, все понимаем, это многократно уже проговаривалось. Притом не только экспертами с нашей стороны, но и самими российскими чиновниками. Путин ждет новой ялпы некой, да, передела мира на своих условиях, попытки выстроить новую систему миропорядка с разделом сфер влияний и невмешательства. Это мы знаем, но... Вот тут я позволю немножечко с другими экспертами не согласиться в том, что мне кажется, что большая часть все-таки российских элит понимает, что такого рода ялты не получится. И их амбиции скорее всего все-таки будут несколько поскромнее, чем новая ялта. Да? Поэтому давайте смотреть, Потому что, по моим ощущениям и сведениям, достаточно большая часть российской элиты, ну, кроме совсем уж партии войны, да, напугана нынешним ухудшением отношений, и, в общем, они понимают, что так нельзя». И как бы российская пропаганда не пыталась уверить, что это якобы Байдену нужна встреча, там, да, э, Скобеева уже говорила, попросил тому Путину встречу. Ну это смешно, конечно, российская сторона ее выпрашивала, и, и, и в каждом новом раунде санкций, санкций достаточно болезненных, именно российская сторона говорила в первую очередь, что нам надо разговаривать, а не уводить санкции, что нужно в конце концов поговорить после вот этого. После того, как Байден назвал Путина убийцей, Путин сразу же предложил, давайте вы там созвонимся и, вы там, и мы поговорим, да, лично. То есть на самом деле при всем вот этом, вот при всей браваде и кураже, эта российская сторона выпрашивала эту встречу, и им очень важно было поговорить. Там напуганы и этими санкциями, и ухудшением отношений. При Притом ухудшение отношений с обеих сторон, естественно, бьет по людям. В первую очередь это не только сокращение дипперсонала в консульствах, но и просто а, презумпция вины а, с обеих сторон практически всем въезжающим. То есть, условно говоря, если человек а, из Америки приезжает в Россию, ему будет очень сложно, ну, если это не какой-то пророссийский активист, давно известно, да, то есть он по умолчанию ассоциируется с Америкой. Ну, исключение может быть, помимо пророссийских активистов, совсем уже незаметные эмигранты, которые ездят домой так часто, что уже примелькались. А вот любой другой новый человек, он все, все уже, вот, вот враг по умолчанию. И дальше уже надо будет доказывать, что ты не враг. Но то же самое сейчас творится в Соединенных Штатах, не, не, не на таком уровне, конечно, без репрессий, а, таких откровенных, но тем не менее, вот российских активистов, по моим сведениям, стали очень серьезно шерстить, и там часть как минимум уехала в Россию. А, то есть меня по этому поводу даже пытались там дергать, но у меня просто, можно не согласиться, но у меня принципиальная позиция. Я не участвую в травле и репрессиях, я слишком хорошо знаю, что это такое. Но, тем не менее, слухи об этом циркулируют в диаспоре, и доходили они до меня тоже. Поэтому и вот... И вот, вот Такого уровня, низкий уровень отношений с фактически, ну вот, абсолютной враждебностью, естественно, напрягать начинают уже всех. В первую очередь, российскую сторону. Поэтому, э, я уж не говорю там про санкции и так далее. Ладно, именно людей все равно, но санкции их волнуют. Поэтому, э, что из реалистичного? Э, смотрите, буквально одна из недавних новостей по Соединенным Штатам, что несмотря на э, жесткие санкции, введенные за взлом, э, раси, э, предположительно, ну, по крайней мере, э, как американская сторона утверждает, российской хакерской группировкой, э, более 40 вообще внутренних сетей американских госорганов и частных лиц, отвечающих в том числе за оборону, безопасность, там циркулирует секретная информация, очень, очень много чего, да, внешнюю, внутреннюю политику. А вот после вот этого огромного скандала, за которым последовали очень жесткие санкции, в том числе санкции, мы с вами их разбирали, помните, беспрецедентные, то есть это запрет в том числе и на технологии, запрет без четкого указания вины конкретного пользователя, это санкции в отношении госдолга, то есть там не только персональные санкции, но фактически уже секторальные. Вот после этого всего вдруг появляется новость что э, хакерские атаки этой самой группировки SolarWind, да, э, вот э, программное обеспечение SolarWind было вз, э, взломано, что та же группировка продолжает взлом этих систем и хакерские атаки. Казалось бы, да, но это уже совсем безумие. Э, зачем, зачем это делать? То есть такое чувство, что главное, что Путин э, будет ставить на кон то есть вот это вот повышаются ставки перед встречей. То есть Путин расх... э... исходит из какой логики? А права человека – это красивые слова. И интересы других стран, Соединенным Штатам на них плевать, США их используют как марионетки в своих геополитических играх. Что единственное волнует американцев с точки зрения российского руководства? По-настоящему волнует. Где их реальная сфера интересов там, где им больно? Ну, их собственная внутренняя безопасность, безусловно. Вмешательство в их внутренние дела, вмешательство в их выборы и их систему безопасности. То есть, если с этой, точки, с, с, с этой позиции поднять ставки, то можно будет договориться о взаимном невмешательстве. Я думаю, вот это будет первый момент. То есть, мы не будем больше лезть в ваши компьютерные системы, мы примем участие в общей борьбе с кибератаками и с хакерами, мы приструним своих хакеров или хакеров, пусть не совсем своих, но находящихся на нашей территории, а вы перестаньте вмешиваться во внутренние дела России и ближайшего окружения. И мы вот таким образом обнулим повестку. Ну, то есть вот как вариант. Это, видимо, расчет российской стороны. Но здесь следующие моменты. А вот что Путин понимает под невмешательством вмешательством в дела России? У нас же всегда главный клинч возникает в этой теме. Во-первых, любая оппозиционная активность уже воспринимается как вмешательство США в России. Оно как-то вот одно без другого не воспринимается. Да? Посмотрите, что ну, Беларусь, кстати, очень хорошая здесь калька. Посмотрите, что заставили сказать Романа Протасевича. Да? По поводу Беларуси и Романа Протасевича я потом еще попозже задам несколько вопросов. Это, наверное, ну, прям я отдельный блок. здесь, конечно, у меня нет инсайда это только мое тоже мнение, но тем не менее. Итак, для российской стороны это в любом случае любая оппозиционная активность, тем более либеральная позиция, это уже вмешательство это раз. Второе чего не учитывает, видимо, не очень понимает российское руководство. Соединенные Штаты хотя бы на словах должны, обязаны из своей внутренней логики оказывать поддержку российским диссидентам. А я тоже не идеалист, и, тем не меня правильно, я здесь а, общалась с людьми не политиками, пусть там уровнем ниже, безопасниками, но цинизма я видела очень много. И если... Хотя безопасники, по идее, должны быть даже идейнее, чем политики. То есть если даже среди безопасников я вижу уже как бы, достаточно высокий уровень цинизма именно этого поколения, не тех ветеранов, которые вот работали в холодную войну, а нынешнее поколение ветеранов, вот экспертная элита, да? там много цинизма. Я понимаю, что нам не стоит вот как бы вот слишком-слишком что-то идеализировать, но... Как бы это ни было, независимо от того, волнует американцев судьба русских диссидентов на самом деле, или не волнует, это сейчас совершенно не важно, это разговор десятый. А идеологическая платформа официальной демократической партии, то в чем они внутри страны, на что они в том числе помимо экономических вопросов апеллируют внутри страны, это права человека. И даже нынешние перегибы, вот эти все с БЛМ и так далее, это тоже подходит, проходит под лозунгом прав человека, то есть в данном случае защиты вот там угнетаемых людей там, и так далее. То есть это их главный идеологический посыл, используемый в политике и вовне, и внутри. Это их вот э, базовая точка, от которой они отказаться не могут, потому что это система образующая вот, для Демпартии. И как э, объединить достаточно разрозненные слои партии Ну вот тем, что у нас есть идея продвижения прав человека, особенно по контрасту с конкурентами республиканцами, которые, вот посмотрите на Трампа, продали идеи демократии и прав человека за э, интересов политической конъюнктуры. Вот демократы им противопоставляют последовательность защите идей. Независимо от того, нравится это конкретным субъектам или не нравится. Это их идеологическая платформа. И, они, и это первый момент. А второй момент, мы уже говорили о нем, помните, тоже многократно, что фактор России стал фактором внутренней борьбы. Любая уступка Российской Федерации воспринимается как повод для атак со стороны конкурентов. Последний самый яркий пример, когда Байден сказал, что не видит целесообразности в введении каких-то особых санкций на строительство «Северного потока-2». Казалось бы, Байден ввел беспрецедентные санкции. Да, Мы разбирали вот, э, новизну санкционного подхода Байдена и выяснили, что новизна как в подходе по существу, то есть наложение санкций без необходимости доказательств вины конкретного субъекта, так и э, в подходе. То есть достаточно сейчас... В общем-то, указа притом по рекомендации соответствующих профильных структур, которые как раз оценивают э, уровень безопасности. Да? То есть, э, при всем при этом, Байден говорит, Северный поток, но он же уже достроен. И помнишь, э, Дим, вот ты как раз свидетель еще до выборов. До вступления... Нет, не до выборов, но до вступления Байдена в должность мы говорили э, о том, как Байден себя будет вести по отношению там, к России и к Украине. И я сказала, что единственное... Две, два момента слабости демократов. Первое — это то, что они больше, чем республиканцы, боятся ядерной нестабильности. А второе — то, что э, Байден испугается портить отношения с союзниками по НАТО. Для него главное будет восстанавливать отношения. И он... Э, Соответственно, не будет действовать так жестко, как трав в декабре, да, вспомните, в декабрь или январь мы с тобой об этом говорили. То есть эм, вот это и сбылось, в общем, это было все абсолютно понятно и предсказуемо. И на фоне того, что Байден уже сделал, трудно, в общем, обвинить его в том, что он подыгрывает России, согласись. Да? Но тут же республиканские сенаторы заговорили, вот смотрите, он продался России, он не вводит санкции против Северного потока, все, что значит, было до этого, это он маскировался под порядочного человека, да, вот, как, как старой комедии. То есть один единственный шаг ты делаешь, вот, который выглядит как уступка. И обнуляется все, что ты сделал до этого, и тебя объявляют российским агентом и начинают кричать, что вот вы смотрите, он Трампа обвиняла, сам он вот, а Трамп-то был за санкции, Байден против, вот смотрите. То есть при такой, а, то есть мы уже давно, кстати, вот и Дональд Фредович, ведь, собственно Трамп, ввел Россию во внутренний дискурс американской политики, она никогда не была настолько внутренним фактором, только когда он стал ссылаться на Путина в своей борьбе с американскими спецслужбами, он окончательно пихнул Россию во внутреннее пространство Америки, в котором она вот сейчас комфортно пребывает, не собирается оттуда уходить, и уже никто оттуда не выпустит. И соответственно, да, и э, из этих вот двух постулатов понятно, что администрация США не может сделать здесь вид, что она уступает России, что она позволяет России даже в своем внутреннем пространстве делать все, что хочется. Они вынуждены говорить, а, внутрисистемные тесты, да, мы об этом уже говорили: что мы осуждаем там диктатуры, мы поддерживаем богцов за свободу. Это, это дежурная фраза, которую они должны говорить. В России не понимают, как президент может не творить все, что ему хочется. Тем более, ну ладно, Трамп был не системный президент, он не системщик его давили. А Байден же системный, вот про Байдена, я думаю, они вот вообще уже не понимают, как он может там, не делать то что, то, что хочет. Ну, разве что, разве что начинается только спекуляции по поводу состояния здоровья, вот только это. А все остальное, поэтому Байден он не может вот пойти на такой передел мира сейчас. Дальше, что касается Украины. Вот последний момент на твой вопрос. Конечно, Украина в этом переделе... То есть, то есть я думаю, что в общем у них цели будут поскромнее, чем какая-то Ялта. Цели скорее взаимное невмешательство. Давайте немножко наладим отношения, откатим назад по консульствам, по дипперсоналу и, и так далее. Давайте мы вам больше не вмешаем с хакерскими атаками, вы не лезете в наше пространство. Вот я думаю, это первое, что будет предложено. Что касается Украины. При вот этих вот всех вещах, с одной стороны, понятно, Путину нужны гарантии, что Украина в НАТО не вступит. С другой стороны, я думаю, что все -таки, таки может быть, я ошибаюсь. Но судя по тому, как насколько ситуация для России складывается неблагоприятно, возможно, полной сдачи Украины они не потребуют, они уже, возможно, я, я надеюсь, что они догадываются, что Штаты на это не пойдут. Значит, опять же, возможен небольшой откат назад того, что там вот уже происходит на Донбассе. Опять же, почему поднимались ставки, да, обострение? Помните, мы говорили, что вот-вот там боялись, что война начнется весной. То есть тоже вот, когда ставки так поднимаются, скорее всего, возможно, рассматривается возможность небольшого отката назад вот на этих торгах. Какой-то откат назад на Донбассе будет. В обмен да, на вот общее обнуление всех этих проблем. Но понятно, что далеко Путин сдавать позиции эти не будет. Ну, там условно говоря, в обмен на то, что мы не признаем Донбасс. Постоянно же висит вот это вот. Российские ура-патриоты говорят, ну, признайте уже Донбасс, да, включите его в состав России. Естественно, этого дел делаться не будет, потому что это механизм торка. Вот что Россия может предложить? Предложить совсем уйти с Донбасса отдать в Украину? Отдать Украину, он такой Путин никогда не пойдет. А вот сказать, ну хорошо, мы не признаем Донбасс российской территорией, да, то есть мы его не присоединяем, не аннексируем открыто. И что-то там как-то вот в таком каком-то виде замораживаем, без обострения, без полномасштабного конфликта. Вот это момент, который, наверное, может быть предложен. Пойдут ли на это американцы? Непонятно. Да, то есть при том, что мы как бы всю Украину у вас не требуем, ну вот давайте здесь постараемся как-то замириться. Да? И тут я бы хотел как раз перейти к еще одной э, точке напряжения да, на мировой карте и зоне интересов э, России. Это как раз Беларусь, то, о чем мы немного, раньше угу. говорили, немного ранее говорили. То есть, э, ну, есть сведения, да, то есть появилось сведения о том, что Россия, российские спецслужбы участвовали как раз вот и в посадке Боинга, и, mm -hmm. mm -hmm. и в захвате Протасевича. И, в общем-то, все пропагандисты хором стали поддерживать это решение. И опять же, и туда же как раз вот и ДНР, и ЛНР сейчас включилась. Понятно, что не, ну, как бы не самостоятельно, скорее всего. Ну, естественно. Может ли Беларусь стать вот еще одной такой вот точкой торга между Байденом и Путиным? И может а, ли решиться судьба? пытаться Путин это делать, но вот в чем дело. По Беларуси вообще в экспертном пространстве есть две точки зрения. Первое, что вот Россия, что Лукашенко это просто там... Пес Путина и России это все выгодно, выгодно обострять Беларусь. И второе, что Лукашенко подложил Путину большую свинью в этой ситуации, потому что сдать собрата диктатора Путин не может, он должен все равно за него заступаться, потому что у него есть этот параноидальный страх, что если не Лукашенко, то он следующий. И что какой бы ни был Лукашенко, а за него надо держаться не потому, что он лоялен России, а просто из-за диктаторской солидарности. Потому что создайся еще один прецедент у границ России, и все хорошо не будет. Вот, вот у него такой псих. Вот. И Лукашенко, зная это, манипулирует Россией как хочет. То есть что он может делать все, что угодно, а Путин за него всегда заступится. И поэтому ему-то терять особо нечего. Он позволяет себе то, чего Россия не позволяет. И то, что существуют две позиции, две точки зрения на Лукашенко. А потом а потом Лукашенко поднимает ставки, Россия впрягается за него. Соответственно, падает имидж России у прозападной оппозиции Беларуси. У российских властей снижается поле для маневра, то есть они уже, у них все меньше и меньше шансов привести кого-то лояльного к себе на территорию э, в качестве там, нового белорусского лидера, потому что вся оппозиция становится уже и антироссийской поскольку Россия впрягается за Лукашенко, то есть Россия вляпывается и привязывает себя к нему. Пространство для маневра и возможности делать ставки на другие фигуры не остается. И Россия все больше кажется, заложницей Лукашенко. Вот как с Кадыровым, да, кто кому платит? Да, собственно, да, кто еще заложник. Затем э Лукашенко выходит на Запад. И говорит, вы знаете, я единственный гарант от российской угрозы, любой другой бы уже пошел на интеграцию с Россией, а я не пойду. Смотрите, вот не иду до сих пор и не иду, я их кидаю и кидаю, снова и снова их кидаю. Лукашенко за это прощается очень многое, и он себя выводит из-под удара. Крайним остается Путин. То есть вот, я бы не исключала и такого варианта, что Лукашенко тоже достаточно умно манипулирует вот этим вот э, российским, вот этим диктаторским страхом параноидальным, что э, за Лукашенко надо держаться, потому что свой. Он выходит потом с ясными глазами, говорит, следующий вы, я спасал Россию, я ваш последний рубеж. И в России, как минимум, я думаю, две группировки, две точки зрения на эту тему. То есть э, те, кто считает, что с э, Лукашенко не надо иметь дело, потому что я в телеграм-каналы просто читаю, и я вижу, что вполне себе провластные телеграм-каналы уже пишут: вы что, Лукашенко там антироссийская фигура? Он подставил Россию, он нам нагадил, ну что вы делаете, зачем вы за него впрягаетесь? Да? И есть, конечно, вот эти вот партии войны, скажем так, дуболомные, которые говорят: Лукашенко все равно нам больше свой, чем кто бы то ни было родное, вот наше будем держаться, все ему прощать. Пропагандисты, они оголтелые, честно говоря, люди не самые умные, они, конечно, поддерживают вот эту вот вторую сторону, они поддерживали еще и даже летом, хотя тогда вот это раздвоение позиций российской власти было более очевидно, чем сейчас, тогда еще было даже не очень понятно, в чью сторону качнется маятник, да, и... Ну, в общем, вот, вот, вот эта ситуация, она... Вот, поэтому сказать, что это выгодно России, вот я бы не торопилась, да? Скорее это выгодно Лукашенко, а Россия, конечно, его помогает и защищает, и все будет для него делать, потому что дружественный диктатор. Будет ли это использоваться в качестве только, безусловно, Путин стара будет стараться использовать, но ему вполне американские коллеги могут возразить. А вы вообще уверены, что вы обладаете полным влиянием на Лукашенко? Потому что Лукашенко сегодня будет говорить о том, что братство там до, до гроба, а завтра он скажет, знаете, какая может быть интеграция, мы суверенное государство, и вообще они нам и так должны быть благодарны, что мы их границы защищаем. Вот они опять же, соглашаясь вот с этими лукашенковскими байками, а если эту байку принять за правду, так получается, что Россия Лукашенко еще и должна за охрану границы безопасности. Чего вы еще хотите от батьки? Он всех вообще спас! Суперман крепко режет, там последние, да, уже стальные яйца. Поэтому белорусский фактор, я вот не думаю, что Россия это хорошая козырная карта, потому что а, ну, нет у них влияния стопроцентного на Лукашенко. Он творит все, что хочет. Хочет задерживает вагнеровцев, хочет взрывать самолет. И Россия ничего с этим сделать не... А вот не хватает его приструнить. Ксения, ну я бы здесь, наверное, попробовал учитывать еще один фактор. Да? После посадки э, Боинга очень сильно обострились отношения с Евросоюзом, и там последовали достаточно серьезные санкции, которые наносят э, огромный Реально. ущерб и Беларусь, и в общем-то сейчас он находится практически в такой вот международной изоляции. То есть если раньше он мог каким-то образом торговаться с западом и бегать с одной стороны на другую, то сейчас ему вход закрыт. И очень многие эксперты наши а -а -а, через Дима. интервью... Говорят о том, что сейчас это как раз замечательное время, чтобы интегрировать Беларусь в И Россию. Это теоретически замечательное время. Дим, ты мне прости, мой пессимизм. Я просто уже понимаю, И. что с современным Западом тоже ко всему надо быть готова. Насколько мы уверены были, что после вот 9 августа Лукашенко будет не рукопожатной на Западе, 100%, да? Насколько лично я говорила вот, с американскими экспертами, что после вот такого Лукашенко уже... Мы уже не можем по этическим просто принципам позволить себе им как-то играть, давая ему понять, что он рукопожатный, вхожий и предпочтителен на Западе. Что это нельзя сделать, потому что он и после этого, на самом деле, после всего, что он сотворил в августе, через там своих экспертов пришел в Штаты и, и стал там активно доказывать, что он хороший и невинный, а все виноваты внешние силы. Я говорю, ребята, вы, вы, вы на это поведетесь даже после вот такой крови? Но это прагматизм. Я не знаю, как далеко зайдет западный прагматизм в этот раз, потому что тогда ему этот финт ушами, который я была уверена, что уже вот уже пришел все красные линии, после которых уже нельзя позволять вот эти игры ему. Ему, в общем, тогда позволили на каком-то уровне и на каком уровне он, он сможет эту ситуацию отыграть назад сейчас я не знаю но я бы никогда не говорила категорично все потому что я уже понимаю что нельзя здесь загадывать он будет пытаться вот что я могу сказать что я знаю прекрасно как бы лукашенко его метода действия он будет пытаться понятно — Я бы хотел еще к одному вопросу, у нас уже скоро заканчивается время интервью, но я бы хотел как раз вернуться к тому вопросу, который мы косвенно задели, но упустили, это судьба Северного потока. Теперь уже можно однозначно сказать, что он будет и этот вопрос закрыт? — Трудно сказать, потому что все равно, во-первых, давление будет внутри Соединенных Штатов. На того же Байдена, он не царь. Мы же уже сказали, в Соединенных Штатах очень серьезные силы, которые против Северного потока. Во-вторых, Байден не выпустил. Не... Понимаете, когда мы говорили о санкциях, помните, как с Трампом было? Конгресс принял закон о введении санкций. И этот закон не мог отменить даже президент. Вот тогда мы могли сказать, введены санкции, их не отменит Трамп. А в случае с Северным потока мы знаем фразу Байдена. Одна лишь только фраза это не закон, не принятый Конгрессом двумя палатами. Это фраза одного человека, что он считает это нецелесообразным. А завтра соберется Конгресс, как с Трампом, и скажет: а мы примем закон о введении санкций, который президент не сможет отменить. Вот и все. Я говорю: я, я понимаю, что у меня, может быть, там как бы пессимизм, но давайте вот пока. А вот здесь, вот здесь, кстати, как раз, я думаю, что еще ничего не понятно, потому что, ну, давайте, когда он будет достроен, вот тогда мы и скажем, достроен он или нет. А что касается Украины, я просто хочу добавить последнее. Вот я не знаю, какие сделки будет предлагать Путин по Украине, но важно отметить, что Украина для Байдена... Это не просто там геополитическая победа, это очень личный момент. То есть он, э, мы, по-моему, об этом уже упоминали, что во время своих визитов в Украину, когда Байден еще работал в администрации Обамы, он сказал, что э, Украина – это страна, которая имеет второй шанс в утверждении настоящей демократии, и это моя мечта. Я вот просто привожу еще одну цитату что для него еще и Украина — э, это вера в то, что успех в Украине может стать положительным примером для других постсоветских стран. Вот цитата. «Целый мир наблюдает за вами. Это правда. Потому что надеяться на ваш успех. Ваша борьба против Кремля и коррупции повлияет на нас всех». Вот это уверял Байден в свое время. Ну и его команда тоже, в общем, придерживается таких же взглядов и тоже участвовала в построении его демократии в Украине еще тогда. Это, это все люди из одной команды. И для Байдена Украина это не просто вопрос только, это все-таки лично его мечта, чтобы демократия в Украине победила. И для него важно состояться как президенту. То есть это один из признаков, что он состоится как президент, не только потому, что там внутренне, внутри страны да, будут смотреть на то, как ты относишься к России, а потому, что это один из факторов, э -э, в которых он может состояться как президент. Поэтому э -э, да, э -э, да какие-то серьезные уступки он здесь все равно не пойдет. То есть да, Путин может э, предложить не присоединять Донбасс, не продвигаться дальше в Украину. Что Байден может ему предложить взамен, я не думаю, что что-то может. И опять же мы говорим, общественное настроение. Украина же в конце концов не будь их брод, перефразирует да, известного политика. Украина, там есть люди с менталитетом и чаяниями. Люди, которые жили 7 лет в состоянии ментально, даже если они сами конкретно, там этот человек не брал в руки оружие, в состоянии войны с Россией. Их нельзя взять и отдать. Они никуда не отдадутся. Это не игрушки. Поэтому вот, конечно, будут попытки. Я не думаю, что по Украине договорятся в этот раз. Недаром пресс-песков говорит, что это ну только начало диалога, да? Или кто то ми мидовцы говорят, да? но хотя бы, я думаю, что будут попытаться установить принципы базового невмешательства хотя бы внутри Америки и России и немножко вот эти вот сгладить эти противоречия с консульствами, вот со, со всем этим, с гражданами, с въездом. Сейчас обычно-то людям важно в первую очередь это, да, сможем ли мы ездить, не будут ли нас трясти на границе, как мы будем получать визы и прочее. Вот, то есть, потому что сейчас, я вот серьезно говорю, приезжать даже, вот если ты просто долго жил в Америке, я уж не говорю о том, что там диссидент или там работал там какими-то там организациями кромольными или что-то, но если даже ты просто долго жил в Америке и не появлялся в России, все, презумпция вины тебе будут шерстить, чем ты там занимался, что ты там делал, чего что ты вдруг из Америки ни с того ни с сего поехал в Россию, а что то здесь забыл, то есть раньше человек по своему паспорту проходил на границе, Ничего не было. Но он приехал в свою страну. Сейчас уже всех шерстят. Я говорю, здесь вот начинают приходить ко всем этим к ксоха, ксохам и прочим там активистам, да. Вот. Ну, ситуация ненормальная, конечно, абсолютно ненормальная. Я соглашусь с тобой. Ну, а нам, наверное, остается дождаться 16 июня для того, чтобы посмотреть, каким образом пройдет эта встреча, и уже еще раз встретиться и обсудить, насколько наши прогнозы сбылись. Посмотрим. Спасибо большое за интервью. Встретимся после 16 июня. И я также прощаюсь с нашими зрителями. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик и до встречи в следующем эфире.